Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня мы откроем вот такой киндер-сюрприз из, ну, как бы, Холодное сердце такой компании. А тут и другие игрушки, конечно Это же, попадаются. Коллег, Коллек... то есть коллекция Холодное сердце. Так, ну давайте открывать, посмотрим, что нам попадется. Холодное сердце и другие игрушки. Так, нам коллекционная какая-то попалась. Так, и нам попался, кажется, олень. Да, нам попался олень из холодного сердца. Сейчас мы его соберем. Вот это вкладыш всех игрушечек. Это вкладыш. Сейчас мы соберем оленя. Так, ну и вот такой красивый олень нам попался. Вот он, прекрасный. вот такой олень, он сидит, как видно. Вот такой красивый олень нам попался из коллекции Холодного сердца. Вот такой оленечка, у него такие рога, носик такой розовенький. Ну и вот такая спинка красивая. Вот он на вкладыше. А, вот он в коллекции. Вот тут есть какой-то тролль, а, сам персонаж Эльза. А, ну вот это они маленькие, взрослые и Олов. такой. Как по мультику Холодное сердце. Очень красивый. Ну, всем пока! Вы были на канале Тыковка ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте мои видео и смотрите дальше. Всем пока!